Заработок в интернете Видеокурс Black Shark Приветствую тебя, уважаемый посетитель моего сайта Меня зовут Дмитрий Алимасов Я являюсь автором данного обучающего материала Black Shark, Черная пула, Как новичку с полного нуля Заработать 1450 рублей за сутки Совершенно без вложений Без каких-либо навыков и усилий Досмотрите, пожалуйста, это видео до конца И вы не поверите своим глазам Как когда-то удивился этому я Эту гениальную систему я разработал не так давно, и я сомневаюсь, что вы найдете что-то подобное в интернете. Данная система настраивается очень просто и быстро, без базы подписчиков, без продаж, ни пирамида, ни биржа, ни сборщик экранов и всего прочего. Справится любой новичок, без специальных знаний. Не нужно целыми сутками сидеть у компьютера. 1450 рублей за сутки нереально? Так думаешь, не спеши с выводами. То, что в интернете нельзя заработать большие деньги – миф, который распространяют лентяи или неудачники. Если ты действительно хочешь заняться собственным бизнесом, перестать работать на дядю, избавиться от долгов, найти себя, иметь хороший доход, реализовать все свои мечты, ты сможешь это сделать. Суть методики. Моя задача – не продать вам свой метод, Моя главная задача – решить проблему заработка денег в интернете для людей, которые с компьютером на «вы». И сейчас на каждом шагу продают такие курсы, сервисы и программы, что просто страшно смотреть. Я уже устал смотреть, как наших стариков обманывают эти 18-летние мошенники, отбирая до нитки, забирая последние копейки. Продавая им нерабочие стратегии, кота в мешке, откровенные обманки, бесполезную теорию. Ну, довольна! время изменить данную ситуацию. Преимущества данного курса. Первые деньги сразу после применения полученных знаний. Освоить и применить материал сможет любой от школьника до пенсионера. Гарантия результата 200%. Я уверен в своем учащем материале и даю гарантию 200%. Заработок автоматизируется. Да, вначале придется немного поработать, чтобы запустить этот механизм. И потом его надо будет только поддерживать. Гарантия возврата средств. Поддержка в течение года. Обучающий материал будет актуален, пока есть интернет. Именно с помощью курса Black Shark «Черная акула» вы однозначно перейдете от теории к практике и начнете зарабатывать 1450 рублей на стабильном автомате. Вы на деле убедитесь, насколько прибыльным может быть оказаться такой легкий и даже на первый взгляд немного странный метод заработка. У многих авторов на словах одно, а на деле другое, но не здесь. Здесь вы действительно начнете зарабатывать от 1450 рублей в день. Вам нужно будет, первое, это зарегистрироваться на 6 сервисах, сам процесс займет не более 40 минут в сумме. Да-да, вы не ослышались, именно в шести сервисах, не в одном, не в двух, а в шести. Второе, сделать необходимые настройки, и третье, запустить процесс и уделять ему ежедневно не более двух часов, чтобы просто контролировать, что все работает как часы и делать небольшие настройки. А сейчас давайте взглянем на те результаты, которые я добился с помощью данной системы. Давайте зайдем в мой электронный кошелек Kiwi. Обратите внимание, что это мой... Настоящий электронный кошелек, а не очередной скриншот, где все замазано, заляпано. Давайте я обновлю страницу, покажу, что это действительно не картинка, а кошелек. На данный момент у меня 137 тысяч рублей. Эту сумму я заработал буквально за два месяца. Деньги на мой счет поступают ежедневно в размере не менее полутора тысяч рублей. Деньги выводить также можно на WebMoney кошелек и на Яндекс деньги. Согласитесь, что каждый новичок и даже опытный пользователь сталкиваются с чем-то новым, задаются вопросом, а как это и что с этим делать. Для этого существует обратная связь, контактные данные, которые вы сможете найти на моем сайте. Все данные реальные, так что не стесняйтесь, стучите Звоните, в Skype. Если возникнут трудности, всегда помогу, доведу до результата. Сразу хочу отметить, что будет продано только 100 копий со скидкой, количество ограничено, время скидки длится, пока действует таймер. Когда он закончится, цена будет прежней, и это не шутка. Только самые решительные и быстрые заберут этот видеокурс за такую смешную цену. Выбор за вами.